И такие случаи бывают Забагрил рыбку за, за брюхо Ну отпускать ее нельзя Сдохнет все равно Мы ее пожарим так вот. Ее сейчас в соль сразу Все вот так уже... Забагрилась а, а, а. Она умрет Натяжка хорошая, видишь, тревогая. Можно ну, ее в этой видеоролочке? Вот И, вы меня напрягаете. Игорь Михайлович, ну пожалуйста. Понимаю, что вас отвлекает. Не, уже что-то есть у Димки. Лодыр. Лодырничает. Да. Ну вот так вот. И отпускаем. Продемонстрировать, да? Ну вот она, ставка у него, кембрики. Не, не ставка, у меня напрямую все. У меня немножко отличается. Система а. такая, поводок 10-12 сантиметров. Через вот. петелечку. Вот. Да, через петелечку. И основная леска. И делается вот узел через узел. Все. Вот. И тут у меня в основном преобладают силиконовые рыбки. Двухдюймовый, вот. да? Да, два дюйма. Ага. От обыкновенный кембрик. Да, кембрик, кембриков мало. Тут три позиции. из 10 крючков. Может быть три позиции. Вот такой. Крючок 10-12 номер. Обыкновенный кобра или раундовский. Вот. Рыбки самые разные, но ну, не знаю. В том году хорошо работали. Зеленые, красные, белые. Вот решил попробовать вот такую рыбку. Ага. Сфотографировали. Да. Ну как-то так. Ну, давай. Вот. Дима. Запускаем. Вот. процесс двужи. Значит, как правило. Раз, два, три. Тут должно быть 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 От 10 до 15 метров. Мы делаем так. Берем такую палочку сантиметров двадцать-тридцать. Делаем такие прорези. Вот. Потом пару раз петля, типа вот так. Пару вот петель. Двойная, двойная петля. Да, получается. двойная петля. Накидываем. Вот. И нам тогда проще. Ты уже так точно не порежешь себе парки. Да, да, руки. да. И чувствительность никуда не пропадает о, совсем. О, смотрите. на а вот компаньон. Умный. Умный, да. Этот наш умник, который, блин, всегда нам портит малину. Да. Так что вот так. кажется, поймалась маленькая. Сейчас вытащим и отпустим ее. Ой, поприцепилась. А Целых <с две <с штуки, <с такие вот это детвора. Боже ты мой. Вот таких рыбешек надо отпускать. Если я не ошибаюсь, 15 сантиметров можно ловить. Значит, таких надо отпускать. Красавица в рот, да? Ага. О, вот эта рыба. Это селедочка. Значит, подошла, да? Угу. ведерочкой тянем потянем Опа, почти в ведро. И потом ее ведро. Кстати, что хочу сказать по поводу. Люди вон палочками. Держат. Я вон перчатку садовую взял резиновую. И в руках она не скользит селедка. И леска держит, и пальчики не болят. Так что рекомендую. Это лучше, чем пупырчатый. Третий день рыбачим. Уже руки болят. Это уже не первый день, когда эйфория была. Селедка перестала ловиться, только багрица. Так что будем собираться домой. Если что, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока. С вами был канал Deep Fishing.